Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы продолжаем свою программу, сегодня у нас 11 августа 2016 года, и нумерологический прогноз. В общем-то, его бы и не было, если бы не 11 число. Много о чем можно рассказать по поводу этого числа и чем оно особенное. И это, в общем-то, происходит каждый месяц 11 числа. И прежде чем мы приступим к этому дню, ну, во-первых, имененники, с днем рождения, ну, маленькая такая, скажем, история, предыстория. В общем-то, мы говорим о нумерологии, а это связано с планетами. И проще всего говорить о планетах, понятно, с астрологами. Но вот была такая история, когда где-то там давно, тысяч пять лет тому назад, был послан на Землю Аватар, имя которого было Бригумуни. И вот этот Бригумуни принес на Землю понятие астрологии. Но дело в том, что пять тысяч лет назад началась эпоха Кали-Юга. А Кали-Юга знаменуется тем, что это уже заключительный цикл. И, к сожалению, люди начинают терять свои качества. Качество вселенского милосердия, качество лучшее качество. Они начинают терять свой ум, память. Те мистические, как их называют сегодня, совершенства были обычными в то время. Скажем, Сати Югу, в Трета Югу, два Пара Югу, вот. А Кали Югу они потихоньку начинают спадать на нет. Ну и когда Бригуму не стал объяснять людям вот это понятие астрологии, его очень немногие понимали. Тогда он решил дать людям херомантию, хирологию, правильное название. То есть по линиям на руке можно определить многие вещи. А цель всего этого – это просто дать людям информацию, которая им может помочь нам всем жить нормальной, полноценной, здоровой, счастливой жизнью. И более ничего. Это не предсказания, это не какие-то предвидения, гадания и так далее. Это всего лишь информация. К сожалению, люди и этого не понимали. Тогда он, Бригмуни, дал людям нумерологию. Попроще. Там нету 12 знаков зодиака, там нету там, домов, там дробных карт и так далее. Тут есть просто дата рождения. И этого, кстати, люди перестали понимать. То есть намного проще, но все равно. Немногие понимали, о чем идет речь, после чего он просто взял и составил гороскопы всех которые, людей, которые жили и которые когда-либо будут жить. Ну, эти гороскопы хранятся там у людей определенных, они, так сказать, наследники этого интеллектуального богатства. Акаши Рекорд есть такой, Акаши это эфирный слой там хранится тоже это вся информация короче говоря вот такая была история поэтому мы будем попроще и вот 11 число что такое 11 число это число 11 это мастер номер это мастер номер. это очень такое странное мистическое число которое еще более усиливается в числе 22. Сумма цифр 11 э, дает двойку. То есть, в общем-то, человек, который родился 11 конкретно, августа, это человек, который находится под влиянием, ну, во-первых, э, знак – это лев, это мы разбирали вчера. Второе – это э, управляющие, это скажем, планеты, как влияет на этого человека, это луна. Ну, двойка – это луна. И это такая планета странная, которая называется Нептун То есть человек, родившийся этого числа, обладает какими-то такими очень необычными качествами Ну, во-первых, что такое мастер-число? Это люди, которые родились, ну, скажем, у них есть какие-то кармические задачи, кармические, можно сказать, долги это люди, которые родились 11 числа, 13 числа, 16 числа, 19 числа, любого 22 числа любого месяца. Там есть несколько еще других э, цифр, которые может быть важны, но основные вот, управляющие мастер числа это 11, 22. Они, кстати, никогда не сокращаются, они не складываются э, между собой, то есть две единицы дают двойку, и это Луна но там две единицы, и это Солнце, причем как бы Солнце в квадрате. То есть это очень сильное такое число. И это люди, которые пришли на Землю с определенной целью. То есть им дано очень много. Во-первых, им снятся какие-то там такие сны. А сны, они могут быть, ну, разные, естественно, но пророческие сны. То есть им снятся сны, где они могут управлять, управлять вселенной и это в общем то скажем так люди которые являются носителями чего ничего духовного в то же время это люди точнее число это число откровений число какого то сомнения потому что если человек сомневается в чем то он мучается еще раз повторю, э, все это усиливается вдвое. 22 числа, э, ну, 11 числа родился, допустим, Черчилль, 11 числа родился Майкл Джексон, 22 числа, как мы знаем, родился э, великий и могучий Леонид, э, не Леонид, а Владимирович. Вот, э, то есть это... Интересные люди, на самом деле, которым, в общем-то, дано очень многое. Но, тем не менее, давайте мы все таки перейдем к нашим именинникам. И об этом можно говорить очень много, поскольку мы вот только закончили программу с доктором Увайдовым, и речь шла о здоровье физическом, и это все зависит, не только физическое здоровье зависит от наших эмоциональных составляющих, от наших духовных в прошлом, от наших кармических каких-то задач и э, деяний, которые мы совершали в прошлом так вот э, если говорить конкретно о наших именинников, то наверное всех интересует здоровье вот здесь есть нюансы, как мы знаем э, двойка, это луна она управляет жидкостями в теле э, и вот э, таким людям частенько Возможно, проблемы иметь со здоровьем в области легких. А также, поскольку это солнце, солнце это мы разбирали это вчера, это люди, которые не терпят никаких приказов, это люди, которые не терпят никаких, скажем, конфликтных ситуаций. То есть они сами отдают приказы, они сами решают конфликтные ситуации. И если это что-то происходит не так, как они себе в общем -то, считают, как они себя программируют, то тогда у них будет проблемы сердечной мышцы, сердца и какие-то вот болезни, связанные именно сердечные болезни, сердечная недостаточность и так далее. В целом, в целом проблем нету каких-то таких глобальных, то есть это какие-то частные проблемы, мы как раз рассматривали, если говорить о заболеваниях верхних дыхательных путей, легочной системы, то доктор Уайдов как раз-таки говорил о том, что те люди, которые живут в горах и которые солнце в полной мере воспринимает лучи и, соответственно, витамин D, соответственным образом это все позитивно и положительно влияет на э, человека. Ну, в данном случае мы говорим о людях, которые родились 11 августа. Эм, ну что? Э, финансовое положение. Как правило, как правило, эти люди э, не имеют никаких проблем с финансами. То есть они где-то их будут зарабатывать. Источники дохода будут совершенно разные. Единственное, что может быть, они к этим деньгам относятся зачастую, так сказать, ну вот они есть и есть, да, они пришли, они уходят. Uh, easy come, easy go, по-английски это называется, да, то есть легко приходят, легко уходят, и они будут их, возможно, тратить uh, на какие-то там, не знаю, и в том числе на благотворительность, кстати. Вот, поэтому с, скажем, финансового положения оно ну, в принципе благоприятно. Если, конечно, не уйти куда-то вот направо-налево это тратить, тогда, конечно, можно просто разориться и так далее. Вот, значит, какова профессия такого человека? Ну, во-первых, еще раз, тут нюанс есть. Во-первых, это управляющее число, как мы уже сказали. Во-вторых, это э, люди, которые обладают качествами и Солнца, две единицы Но это в меньшей степени, чем э, те качества, которые человек находится под влиянием Луны И обладает этими качествами То есть это спокойствие, это какая-то миротворческая деятельность Это разрешение различного рода конфликтных ситуаций Трудно, конечно, разрешать конфликтные ситуации по отношению к самому себе. Если у тебя есть э, четкое видение, поскольку солнечные качества, они присутствуют, э, то, опять же, если человек находится в каком-то подчиненном положении, не зная о том, э, что у него есть вот эти вот качества, тогда ему будет трудно. Но, тем не менее, он будет способен разрешать многие конфликтные ситуации, и это командный игрок. То есть ему могла бы быть э, хорошо профессия, скажем, ну, судьи, к примеру. То есть он пропорционально взвешивает все за, все против и находит решение. Эм, ну, э, что еще может быть? Эм, дипломатические, наверное, какие-то способности, поскольку миротворец, он и есть дипломат. То есть он разрешает конфликтные ситуации, и он находится где-то вот там и там. То есть он никогда не входит в споры, потому что в споре рождается истина какой-то там придурочный, простите, придумал это. В споре ничего не рождается. В споре, э, Почитайте Корнеги. Э, то есть два дурака, простите, спорят между собой, и, э, каждый пытается доказать, что он умнее другого. Кому хочется быть дурнее. Но никому же не хочется быть дурнее. Поэтому в споре никто не побеждает, на самом деле. А, вот. А, значит, ну, э, что еще? Очень хорошие друзья. То есть, друзья, они э, хорошие по отношению к тем, э, вообще ко всем, в принципе, но особенно к тем, э, кого они любят. Совершенно замечательные друзья. А, какие камни надо было обносить? Вот я тут обвешан всякими этими приспособлениями. Ну, есть специфические, скажем, там, камни есть специфические, там, что кто носит. Для этого надо понимать энергии того, чего мы носим. Но если говорить о наших именинниках, которые родились 11 августа, то, еще раз, это все те камни, которые как раз говорят, вот планеты, которые влияют на человека, то есть, ну, янтарь. Совершенно замечательный камень, давно забытый. Те люди, которые ездили, ездили на Балтийское море, знают. Вот. я очень часто был в Литве, ну Gintras и так далее. Это мы знаем, да, янтарь. Это камень, который находили, находят, собирали этот янтарь. То есть совершенно замечательный камень. Далее, что еще? Ну Скажем так, э, цвета. Цвета – это все оттенки э, лунных цветов. То есть, да, кстати, лунный камень. Это может быть, э, можно носить. Э, далее, э, какие-то постельные тона. Они хорошо людям э, ну и ведь здесь участвуют какие планеты? Мы говорили о том, что ряд 1-4, это свойственно числу 10-му числу, да? Уран, 10 августа, который родились 11-го, похожая, но это ряд 2-7, то есть здесь уже планета не Урана, планета Нептун. И вот это люди, как раз таки, в я уже говорил о том, что это люди, которые обладают какими-то мистическими способностями, люди, обладающие интуицией, люди совершенно неординарные в своем понимании того, как они видят наш мир, окружающие нашу ситуацию. И они являются своего рода, может быть, бунтарями такого заведенного порядка, причем заведенного кем-то, непонятно кем вот есть такое слово, которое тоже употребляю и мы с доктором Уайдом общались зомбирование, то есть кто-то чего-то нам сказал и нам надо вот следовать этому всему вот образование, мы об этом поговорим это очень интересная тема образование, для чего люди образовываются опять же, для чего им это надо ну, это отдельный разговор это очень большая тема но если давайте мы вернемся к нашим именинникам и у них проявляется у этих людей тяга к подобным цифрам, то есть людям, которые родились 2 числа, скажем, 2, 11 и 29 числа, да, 2, 11, 20 и 29 числа. И их числа, счастливые числа, именно вот эти числа, а также в меньшей степени, возможно, 2,7, то есть 7, 16, 25, 7, 16, 25. Какой день недели? Ну, э, еще раз, 2 единицы – это Солнце, правильно? А луна – это понедельник, Солнце – это воскресенье, Луна – это понедельник. Ну, у кого есть какие-то проблемы, то есть с психикой, возможно, ну, я бы мог порекомендовать э, читать мантру мантру луне есть специально чандра на санскрите это луна э, и есть мантра, кому интересно пожалуйста это тройное W э, sungatesradio.com sungatesradio.com это sungates108 sungates, солнечные ворота на конце буквы sungates108 847 шесть код страны единица на самом деле была такая ситуация когда мне позвонили из России и попросили нумерологическую консультацию по поводу того, когда устроить выставку это художник звонила мне не знаю уж как нашла но тем не менее ну вот я скорректировал ту дату, которая была э, предварительно намечена, выставка потом, как выяснилось, прошла с, э, очень таким позитивно и с большим успехом. То есть было очень много людей, и это писалось даже в местных газетах российских. Вот. Поэтому это важно, это важно. А, и, и вот еще раз интуиция интуиция люди которые связаны все таки э, имеют интуицию если она у них развита если нет надо развивать то есть это имеется в виду что ну, кто желает кто хочет поиграть в лотерейку э, купить билетики счастливые ну пожалуйста это можно сделать именно вот в эти числа которые были озвучены то есть 2 20 29 11 числа особенно если это попадает на ну, наверное, на понедельник, да, понедельник это в первую очередь. Ну а дальше вот эти вот, скажем, числа. Ну, хорошо, дорогие друзья, можно говорить долго на самом деле, но это не театр одного актера. У нас будут программы, где мы будем беседовать не только с молчаливым Господом Сидхарта Гаутама. Будда, кстати, есть определенные цели, почему Будда к нам пришел, и мы об этом тоже, естественно, поговорим, но пока вот таким образом всех поздравляем с этим днем, это называется День Явления, явление вас на свет, именинники, желаем вам здоровья, счастья и всеобщего благодетствия. Спасибо большое, всего доброго. До свидания.